Дорогие фрилансеры, не спешите поздравлять друг с друга с Новым годом, по крайней мере, пока не посмотрите мое видео о подарках для фотографов. Шучу. На самом деле не спешите, в принципе, поздравлять друг друга. Уже половина интернета стоит на ушах по поводу нового закона о самозанятых, а никто так ничего и не знает. И не трясутся только ИП, ну вот, вроде меня, хотя некоторые из них уже начали покусывать себе коленки со злости, типа, почему я плачу 6%, а этим гопникам только 4%. Я предлагаю всем избавиться вот от этого высокомерия и погрузиться в законодательство, потому что касается оно всех, и тех, и других. Прежде всего, давайте попытаемся понять, откуда здесь растут ноги. Вот вам статья из «Ведомостей» под интересным названием «Мамы в декрете на наторговали на полтриллиона». Речь здесь идет о том, что теневой сектор предпринимательской деятельности, который, наверное, некорректно называть черным, а правильнее было бы назвать, наверное, серым, с объемом в 600 миллиардов рублей. Сегодня обслуживается, конечно, банками и при этом фактически никак не регулируется налоговой инспекцией. Мне, к примеру, в течение долгого времени была не очень понятна ситуация со Сбербанком и его вот этими платежами. Он внезапно стал для людей облегчать платежи между вот физлицами, совершенно никак не спрашивая никого о происхождении этих средств и не беря с этого никакую комиссию. По большому счету банк и не должен этот вопрос волновать. Этот вопрос должен волновать налоговую, то есть должен быть какой-то инструмент который обязывает банку уведомлять налоговую обо всех платежах физлица, в основном не столько платящего, да, то есть кто деньги кидает, сколько получающего эти деньги. Если, скажем, я раз в год решаю продать видеокамеру и купить новую, то это, конечно, много денег мне в карман лично, но никак не профессиональный доход. А вот если Человеку ежемесячно платят на счет 10 тысяч рублей. Да, к тому же плательщик еще один и тот. И даты платежа в числах примерно одинаковые. Это явно говорит о регулярном доходе, который вообще-то по закону у нас облагается 13% НДФЛ и порядка 30% отчислений в пенсионные и другие фонды, что сейчас реализовано тоже через налоговую. Для тех, кто говорит о низком уровне налогообложения в России, я предлагаю эти две цифры сложить. И это даст вам цифру близкую к 50%, потому что 13% конечно вычитаются из зарплаты, а вот 30% платятся сверху. И на их фоне 4%, которые хотят брать самозанятых, это не так много. Надо сказать, что это пока не полноценный налог, а всего лишь налоговый эксперимент. Государство имеет прекрасное понимание об этих самых 600 миллиардов рублей довольно давно, еще с момента, как Сбербанк начал организовать организовывать переводы между физлицами, просто чтобы, как вы сами понимаете, уйти от наличного оборота, который все равно вот этот наличный оборот регулировать невозможно, а значит невозможно снимать с него налоги. Простите за налоги, но здесь как и с наркотиками, вас сначала подсаживают на более приятный инструмент, а потом хотят за него денег. Наркодилеры делают точно так же, как налоговые. Но вернемся к нашему эксперименту. Прежде всего бить тревогу и орать на всех перекрестках, что с вас хотят денег, раньше времени не стоит. Пока что новый закон грозит только москвичам, в том числе, кстати, и мне, жителям Московской и Калужской областей, а также Казани и всему Татарстану. Почему такой интерес, вот, интересный разброс, я тоже прекрасно понимаю. Татарстан в данном случае является примером обособленной республики, которых у нас несколько в России. В его рамках э Эксперимент будет иметь определенную специфику. Калужская область это пример как раз одного из регионов стандартных. Ну а Москва столица. Здесь вообще основное количество денег, соответственно и налоги собирать будет проще. Да и потом все эти данные будут экстраполированы на Россию и нас, москвичей, опять будут во всем винить. Поэтому я поспешу сразу извиниться. Ну извините, ребята, что мы завалили этот проект. Нашел бы пепел, посыпал бы голову. Ссылку, кстати, на эту статью коммерсантов, в которой вкратце описывается сам проект, можно найти на сайте в более подробной статье, кому недостаточно этой информации. Поэтому смотрите ссылку на саму статью уже в описании под видео. Государство в последний год стало вести более осознанную финансовую политику по отбору денег у всех заказчиков, которые только возможны. Не буду напоминать вам про повышение НДС, про отмену пенсий. Меня касаются только налоги на фрилансеров. В данный момент, по крайней мере, если посчитать, 4% с этих самых 600 миллиардов получается довольно интересная сумма в 24 миллиарда доходов для бюджета. Естественно, это какие-то ну, очень усредненные данные Сбербанка, которые отвечает за 80% прямых переводов физлиц друг другу, плюс экстраполяции на остальные банки, потому что они тоже занимаются переводами. Но если мы предположим, что эти деньги более или менее равномерно раскиданы по стране, а их львиная доля все равно, конечно, находится в Москве, потому что и все деньги здесь. Даже если государство соберет хотя бы половину этих денег, ну или даже хотя бы четверть, это будет очень хорошее пополнение бюджета. Давайте поговорим о совести, потому что мы в России на самом деле люди бессовестные, мы привыкли, что никаких налогов мы не платим, хотя на самом деле это неправда, потому что я вам уже выше рассказал про налоги НДФЛ, да, 13%, которые налог... работодатель платит с вашей зарплаты в виде налогового агента, а сами вы прекрасно знаете про налоги на автомобили, налоги на недвижимость, на землю, ну, то есть там, на имущество, да? поэтому почему вдруг все так возмущаются по поводу уплаты налогов с с другого дохода мне вообще непонятно. По идее государство дает вам возможность использовать ваши ресурсы и зарабатывать на этом деньги. При этом государство обязано создать только инфраструктуру, когда вы берете деньги, переводите их друг к другу и обеспечить вашу безопасность. Ну и безопасность, соответственно, платежей. А также, чтобы, ну там, например, бандиты на вас не наезжали. Если вы вдруг бизнесмен. да? Худо-бедно, но страна с этим справляется. Тогда вот почему возникают мысли, что мы государству ничего не должны? Оно и собирает эти деньги на выполнение своих обязанностей. Там, содержание судов, которые защищают ваши закон... должны защищать ваши законные интересы. Полиция, которая должна охранять вас от бандитов. Школ, которые должны давать образование вашим детям. Детских садов, куда ходят ваши дети. Да. Я прекрасно понимаю, что я, ну, наверное, слишком идеализировал эту ситуацию, и все далеко не так. Но поверьте мне, как человеку, который уже второй год платит по 30 тысяч социальных взносов в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования, обязательно медицинского страхования, и при этом знает, что до пенсии особо не доживет. Ну, а медицинским обеспечением почти не пользуется. Что это, ну, не самая худшая ситуация, а поскольку я обещал, Поговорить о совести, то она должна быть как у государства, так и у человека. Да, отсутствие совести со стороны государства сейчас не компенсирует ничем. А вот за нашу совесть мы с вами отвечаем самостоятельно. Поэтому извините, я совестливый. Я знаю, что у нас не принято, не пла не принято платить не только налоги, но и не покупать лицензию на программное обеспечение, которым мы пользуемся. Принято воровать музыку, там, картинки, видеоряд. Согласитесь, требовать защиты ваших интересов в данном случае было бы, ну, наверное, неправильно, если вы сами не соблюдаете чужие. И в конце концов, новый закон позволит статусно определить государству фрилансеров, а значит, ну пусть за 4% в год, но это даст вам возможность засудить любого, любую невесту, которая вдруг решила не заплатить, кинуть вас там, ну, за счетную свадьбу, потому что ей просто фотки не понравились. Все-таки договор на руках, перестанет быть Филькиной грамотой, которой он является сейчас, а станет абсолютно необходимым юридическим документом, который позволит вам вытащить свои деньги из неплатящего быдла через существующие законные инструменты. ну Такие как суд и полиция. Не забывайте, что невеста тоже где-то работает, что у нее тоже есть карточка в банке, а поэтому по выигранному иску эти деньги снимаются со счета автоматически и лезут к вам в карман. Обратите внимание, что сейчас я говорю совсем не о девочках, которые шлют какие-то пинетки и продают их по инстаграму за 100 рублей. Я говорю о профессионалах, то есть фотографах и видеографах, у которых профессиональная фотосессия может стоить 5, 10, 20 тысяч рублей, а видеосъемка даже в самом простом проекте это 15 тысяч, это минимум за готовый ролик. А сколько вы таких проектов делаете в год? Вполне возможно, этот закон позволит вам и ценить свои услуги выше, поскольку и вы будете заставлять государство отвечать по своим обязательствам за те налоги, которые вы платите. Кстати, давайте поговорим о цифрах. Дело в том, что под новый эксперимент меняют и законодательство, в частности, они вносят изменения в налоговый кодекс. И не только в налоговый кодекс, но все равно там предусматривается не только ставка налогов 4% при расчетах с физлицами и 6% при расчете с компаниями, но также ответственность. В виде штрафа в размере для начала 20% от полученных денег за весь период. И это только с первого нарушения. Поскольку для регистрации самозанятым вам достаточно просто подать электронную заявку мои документы и установить приложение на телефон ⁇ Мой налог ⁇ который привязывается, кстати, к вашему банковскому счету там, в Сбербанке, там, в Тинькове или, я не знаю, еще в любом другом банке, то и установка обычной онлайн-кассы, которая обязательно для широкомасштабных платежей в интернете при переводе с карты на карту не требуется. Это, кстати, актуально не только для физлиц, но и для нас, индивидуальных предпринимателей. Я являюсь ИП уже второй год. Ну, если, конечно, мы не начинаем продавать широко по интернету какие-то обучающие курсы, как делаю я. И у меня, кстати, на подходе огромнейший курс по ютубу. И если вы на него запишетесь в декабре, то в январе уже сразу получите на него 50% скидку, когда он запустится. Ссылка находится в описании. В случае же самозанятых можно обойтись даже и без онлайн-кассы, это законодательно разрешено, а просто подключить услуги платежного агента, который обходятся ну, примерно в 3-5% с любого платежа, без абонентской платы. Зато вам не нужно ни кассу покупать, ни каждые 3 года платить за соответствующие фискальные накопители. Обратите внимание, что онлайн-касса действительно заметно дороже, ну и 5% за экваринг, кстати, тоже большая сумма, но он все равно прибавится к вашим 4 или 6. Можно ли будет обойти этот закон? Ну конечно можно, только не забывайте, что и санкции со стороны государства тоже будут. Уже сейчас все банки смело стучат в налоговую, сообщая о платежах между физлицами. Это нормально, все привыкли. И вот в тех случаях, когда модель вашего поведения соответствует описанному мною выше алгоритму, а также когда вы без особого основания ежедневно получаете допустим сотни или тысячи мелких платежей, это стопроцентно будет означать, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, а соответственно являетесь предпринимателем то есть как раз и должны платить налоги в размере 4%. За этим уже следят вездесущие роботы, которые сообщают банковскому сотруднику, ну а он... Это, собственно, проверяет. Банк подставляться не будет и очень быстро сдаст вас налоговую. Банковская лицензия стоит гораздо дороже, чем совесть. И если вы уже ИП, то не торопитесь переходить в режим самозанятого. Во-первых, доход здесь ограничен 2,5 миллионами в год. Ну а во-вторых, вы не имеете права нанимать сотрудников. Но второе вроде бы даже совсем не проблема. Зато преимущество здесь налицо, поскольку даже отчисления во все эти фонды фонды платятся автоматически из суммы уплаченных налогов там 30 на 70, вам не нужно самим считать. Прежде чем говорить о нелегкой судьбе каких-нибудь различных нянь, которые берут по 500 рублей, также не забудьте, что в большинстве случаев они вообще получают деньги наличными, а соответственно инструмента. Позволяющего, позволяющего им платить с этих денег налоги у нас вообще в стране нет. Представить себе, что нянька купит себе онлайн-кассу и будет выбивать чек за каждую смену э, сиденья с больным, мне как-то вообще сложно. Но в конце концов мы тут не няньки, мы фотографы и наша специфика несколько иная. Итак, в конце кратко напоминаю, если вы живете в Москве, Подмосковье, Калужской области или Татарстане и зарабатываете деньги, занимаясь свободное время деятельностью какой-то предпринимательской, вам придется платить 4 с любого своего дохода полученного через банк. Платить просто, достаточно просто поставить приложение на ваш телефон и подключить к нему свой банковский счет. Все счета, потому что если вы думаете, что налоговая будет следить только за каким-то определенным одним, это легкомысленно. Никаких отчетов в конце года, как делаю я, вам подавать не нужно. Получили деньги, отложили 5% на налоги, в конце квартала или полугодия заплатили. Если вы получаете наличными или живете в любом другом регионе, волноваться вам вообще не о чем. По крайней мере, пока. Если вы не заплатите налог, живя, где я сказал, ждите иска от налоговой в течение 2020 года. Конечно, руководитель налоговиков говорил, что никого наказывать в 2019 году не будут, но это и, и правда, и неправда, потому что наказывать будут в 2020 за 2019. И все же остаются моменты, которые лично меня тревожат. Потому что э, вот когда я сдавал отчеты по своему ИП, я знаю, что государство в принципе наплевать на мои доходы. Потому что мне вот так вот взяли, приняли бумажку, налоги получили и по-моему там вообще никто ничего не проверяет. Ответственность за контроль за доходами перейдет на банки. А это значит, что будет куча ошибочных санкций на весь период отладки закона в 2019 году. Решите, вот, например, вы продать машину дешевле, чем 125 тысяч рублей, а вам покупатель за нее кинет деньги на карту, а банк сдаст вас налоговое, как лицо, занимающееся предпринимательством. И шансы на это будут выше, если в этом же месяце, к примеру, ваш друг решит вам отдать долг и переведет его точно так же на ту же самую карту. То есть добросовестный плательщик НДФЛ 13% получит через год претензию от налоговой, когда уже заводит об этом, за получение незаконного дохода. Светит вам в таком случае визит в налоговую, которые только в Москве работают хорошо. Ну а в каком-нибудь районном центре Татарстана, который тоже в этом эксперименте участвует, ситуация может быть очень печальной. Хорошо, если вы не узнаете об этом при пересечении границы Российской Федерации, через которую вас просто не выплатят за неоплату налога для самозанятых. С наступающим вас и верьте в лучшее.